I'm not afraid to наш клонопад. Это общеглобальная матрица нашей компании «Идеал М». Расстановка людей происходит сверху, вниз, слева, направо по реферальной привязке. А вот денежные средства распределяются не по реферальной привязке, а по расстановке в клонопаде. Накоплений нету Все денежные средства сразу сыпятся людям на балансе для выводов. И чем больше будет ваших клонов в клонопаде, тем выше будут ваши доходы, так как каждый клон автоматически имеет начисление и до бесконечности. Как это происходит, давайте с вами посмотрим. Итак, перед собой в личном кабинете после покупки клонопада вы будете видеть статистику. А я вам сейчас покажу, как же все-таки происходят начисления. Итак, представьте, неважно автоматически с любой другой программы в компании «Идеал М вы перешли в денежный клонопад, либо купили его самостоятельно, вы наверху, под вами три места – и как только к вам летит человек, неважно, перелив сверху, ваш личник, вы получаете 50 рублей, и следующие денежные средства идут распределение наверх. Каждому по 50 рублей на 10 линий. Следующий падает, вам опять 50. Со следующего опять 50. То есть 500 рублей распределяться по 50 рублей на 10 линий вверх. Идет заполнение следующей линии, сюда могут идти также переливы сверху, ваши партнеры идут а, а, именно на вторую линию и идут начисления вашей первой линии вам и наверх. Также и у ваших партнеров идут распределение именно в их веточки, а вот денежные средства поднимаются наверх. Вы запускаете свои клоны. Вот представьте, летит ваш клон. Денежки получает ваш партнер, вы и люди сверху. Идет заполнение второй линии. Вы получаете также с каждого 50 рублей. Это уже 450 рублей. А вот когда идет заполнение следующего, третьего уровня, начисления уже пойдут на пересечение вашего клона и вашего основного первого места, то есть двойные начисления. И чем больше вы будете запускать сюда клонов, на третью, на четвертую, на любую линию, без разницы, чем больше будет ваших клонов в клонопаде, будут идти пересечения, и вы будете получать на первый клон, на второй, на пятый, на шестой, то есть вам будет реально много начислений. А ведь только на один клон до 10 линии 4 миллиона 428 тысяч 600 рублей. Посчитайте сами. От каждого вашего клона начинается новый отсчет. 3. Потом идет 3, встает, это 150 рублей. Следующая линия опять 450 рублей. 1350 и так до бесконечности на каждый ваш клон здесь денег реально невозможно сосчитать потому что здесь нет начала здесь нет конца здесь реально огромное количество денег которое вы будете зарабатывать проявляя активность работы в нашей компании давайте с вами сейчас перейдем в мой личный кабинет и посмотрим как же можно а купить самостоятельно себе именно денежный клонопад вы выбираете площадку идеальный банк опускаетесь ниже вы видите статистику и вы видите кнопочку купить за 500 рублей вы покупаете себе денежный клонопад вы можете покупать себе клоны до бесконечности по вашему желанию это будет ваше развитие и вклад в ваш бизнес также в денежный клонопад вы можете попадать именно через площадку «Идеальный банк». В каждой ножке, это три стола, идет автоматический переход в наш денежный клонопад. Также работая на площадке «Дабл Микс», это наш неуправляемый маркетинг, летят клоны в наш клонопад. Также работая на нашей новой площадке «Турбомани», шесть клонов летит в клонопад и у вас и у всех ваших партнеров за каждый пройденный круг клонопад реально начинает закрываться а ото всей работы в нашей компании и каждый человек кто активно дает людям информацию и рассказывает о денежном клонопаде он просто начинает зарабатывать очень большие деньги Итак. Как же вы будете видеть ваши доходы? На каждой вашей страничке идет 10 начислений. То есть, одна страничка – это 500 рублей. Страницы вы будете видеть от начала и до конца. Вы можете на них нажимать. Вы будете видеть, откуда вам пришли начисления. И это реально очень круто и очень много. Если посмотреть на... Наш основной чат, вы будете видеть перед собой картинки поздравления. А вы можете перейти в наш рабочий чат даже из своего личного кабинета. Опуститесь, пожалуйста, вниз, и вы видите, здесь написано «Группы». Нажмите на значок «Телеграмма», и вы попадете в наш основной чат, где вы будете видеть картинки поздравления, как наши партнеры зарабатывают, и все подписано, даже с какой площадки пришли какие начисления. И как видите, вот если полистать, пока сейчас вот я записывала видеоролик, посмотрите, сколько наших людей получили доходы по денежному клонопаду. И если влистать, вот реально листать весь этот чат, их просто невозможно просмотреть, сколько наших партнеров реально зарабатывают деньги денежному клонопаду их огромное количество сами посчитайте возьмите вы в руки калькулятор и вы поймете что денег в денежном клонопаде их настолько много просто сейчас от вас лично от ваших действий а зависит от ваши доходы если вам деньги нужны Просто идите и покупайте клонопад. Приглашайте людей в нашу компанию. Развивайте все наши программы. И вы поймете, насколько все это взаимосвязано и насколько это вам принесет очень хорошие доходы. И если у вас остаются еще вопросы, пожалуйста, приходите на наши презентации, на вебинары, задавайте вопросы. Мы будем рады ответить на все ваши вопросы. Почаще звоните своим спонсорам. Мне можете позвонить, я тоже буду рада ответить на все ваши вопросы.